Я не долетаю. Кады, что ты хочешь? Пешочками? <мес> да? <мес> <мес> <мес> зашел. <музыка> <музыка> У меня патроны были Как у меня Ты у меня нервничал, ты нервничал, ты? да? С нет патронов, что с корякам? Все жесткий, да, да Да-да, играй, играй. Пошел локомотив вот спасать. Он бежит в челик. Челик челик на горе, 45. к нему не знаю. Он вверх подниматься стал. Вот это и, Может быть, и Может быть, там и лежит. За ней, за ней. Мне вчера вообще конкретно сло, у меня красная сон. Где ты странно, то Там виноват, что вылез. Я вообще думал, что это мы с тобой стреляемся на втором А это оказался, короче, четверка. Нет, надо. Дал, -то. Да и что? Пусть... Могут, да, да, забыл. да. Как ты видишь? Что? Помогут. Как? как это делает? Ты как Домашний? Ну, домашний, мы Здесь вам поосторожнее такой. А ты что, бухал, что ли, что да. да. Чтобы можно получить Ты как-то играл, знаешь? Мне неплохо вчера, кстати, играл Может, пиратовать здесь? Кого? Пиратом Да-да-да, <laughs> <laughs> не сзади сзади? Ага А вот, да, зона тоже, в жену, вон Вот и машина И там вся как горох носится А они уехали? Не, Не-не-не-не Это было. Дальше пошло все в comes up. Есть, все всякое это. Я не хочу так умирать. Ты, ты мне в глаза, аэрозоль. А на горе справа. Просто Она все равно Его набирает Да, бедный форекс, бедный да. А -а -а. Я не знаю, ну, ты блядь и чувачок вот смотри но ты-то от зоны не подыхай только чуть-чуть осталось чуть-чуть осталось чуть-чуть осталось чуть-чуть не будьте по поводу, Я я знаю, это большой. Не будем по поводу, по поводу. По поводу. По поводу. Он тебя увидел? Да По И в Гол По поводу. По а я одна стою на берегу Что мне делать? Нихуя не понимаю Ой, девки, рожу я сейчас брал Выходи наружу Выходи на улицу Выходи на бой Давай бой. А Есть Ты одежки, блядь, потратить и блядь. Оставь, сука, ты не висит. О, блядь, ты убил, блядь. Сука. Сука, просто убил меня. Ну как, блин? Три удара, блядь, по своим. Отравленная сковородка на Как я тебя... Нет, блядь. Ему, Зачем ты его убил, блядь? Я ничего. Сука, блядь. Бан тебе. Извини, не хотел. Только ты понимаешь, что мне третий дураник сломал в ноль? Зачислить дурки, блядь. Блядь, хороший. Да, есть. Коряк. Где ты был, блядь? Вроде что-то было хорошее, но я не знаю. Не помню. А чек умирает, там мы... есть что-нибудь хорошее там? Блин, я думал, просто Серег, мы с тобой на сковородках так типа. Ну, немного. Я да, думал, что я в кураж вошел. В кураж вошел, блядь. Скотина, блядь. Пиздец, так-то вообще не питанки. Кишкан перестарался. Ты че как? Пошлите, давайте воевать, пидицы. Ну, мы. Я повоевал. Я думаю, я типа последний ударом взмахнулся. Нет, три удара с тиммейта. Все. Труп. Ну, читай, он тебе раз ударил. Я тебя, получается, четыре раза ударил. Три. Короче, я вас сейчас гранаты взрываю и Давайте заново. Играется. Не, ну нормально бой на сковородках был. Да, был все честно. Но интересно. я только не пойму, нахера ты добивал, Серег? Нахера я тебя добил, вот, например, ну, даже интересно. Надо бывает. Вс, маньяк не спас у Я говорю, маньяк какой-то. Вы просто не знаете, сейчас я вам дымки кину походи. Лови. Дай там хеп. Не дам. Ой, Ой, прости, я а не я хотел. Так твои ты такой. Не знаю. О, где шлем? Привет. Он, он убежал? Я знаю, что он убежал. Что бежит? От субы не убежишь. Ты... О, а кто это тут у нас? У меня есть обтяжка большая. Зачем мне мне течками нежно? А я был так молод. я был так молод. Сковородка полица получила. Кстати, не по лицу. Мотик едет. Я не знаю, один раз тебе точно по спине. В ангаре наверное появился. Один удар точно тебе в голову прилетел со сковородки. По-моему в ангар мотик взлетел выезжает в чем то заехал теперь, там... теперь ты серег обязан топ один взять я знаю топ один взять мне главное не разбиться только <свят> я чуже гранаты не померять <свят> как я, я в кризис своих гранат кидаю бывает ты ну, с машины нет, да? угу, нету. <клес> У кого первый рюкзак? Сейчас посмотрим, куда зомб <клес> Понял, серьезно. Смотри на меня, <клес> Я сейчас посмотрю <клес> Да я же не говори, не смотри. Посмотри, мне в дуо прям, да? Да, да. Есть пробитие. Есть пробитие. Вот бар, на 340 мотик, по-моему. Дальше. Есть я и ты. Нет, такой. Естественно. Конечно. Вот я, такой, конечно, да. люблю твой а рот. Челик, Где люди? А, в ангар! На. Зря кадр остановил прям. Один дом забежал. Двухэтажный. Один в ангаре. Выходи. А я одного нога в ангаре. Который в ангаре, да? да. Панан, по, по мне стреляет. И один в доме еще. Нет, ну, там еще один. По мне стреляет. А тот-то а где ебнулся? Он там так и лежит. Где он спотыкнулся? <свистые> <свистые> Это как э -э вышел заяц на крыльцо посчитать свое яйцо. Раз яйцо, два яйцо, три яйцо, так и ебнулся с крыльца. А тебя откуда? Операцию делали! Где он? Дом второй этаж. Я понял, потому что я тебя не вижу, понимаю, кем. Чи Челов... Может, если графика на минималку поставишь, чтобы вы живе здесь. Сука, ебана, я ему прям. Ты мою сочатку спам! Вот он, тетя Зина, ему в голову попал. Че, подымишь, вот? На ему. Я его увидел, он, получается, пол лица вот так. Получается. Тупо торчало. Он к вам бежит. Да пофиг не его, сейчас мы его уберем. Сука, <соединяющие> этот меня ебнул, блядь. Подымите подальше. меня? Там их двое, блядь. Он... Один в амбаре, а другой за амбаром. Сука, меня тут не вижу. Я обтекаю, блядь. Я вижу. Я теку, блядь. Бачок потек, блядь. Блин, кто-то дым, Кто дым кинул. Ну я, я от того нокнул, он там и а лежит. А, ты нокнул Да-да-да. Чтобы... Лучше стань за дерево, блядь, Сережа, он сейчас... Ну, Серёга, Ирина. блядь. Поднимите меня. Что это? У меня не это лагало же. у меня. Мне шине лагало. какой-то. Один в ангаре еще. В ангаре еще один, Вон он, блять Слушай, тебя, олс, су, чуваки. Лоби вас ждет. А -а -а. Как и тебя. Так оно у меня уже давно. Нет. Ну не я же не знал, что можно тебя убить с хлоротом. Можно... Теперь знаешь... Животка А ч? Ой, у меня все зависло. Вс, камяни. Борис убит. Убили Бориса. Птичку жалко, блин. Бочку жалко. Да, нахуй. Сейчас тут киснем. Да почему Артуй. у меня все зависло. Находить мат ухилиться, боли хотел ебать, блять. Нихуя не мучил, блять не повезло не протонулами болик стреляет чтобы вызвать таблет а... Подымать... Подымать, а пацан к успеху шел да. не повезло не протонул давайте сейчас максимально тихо только по факту и информацию. Лёг-лёг, всё, тебе зону надо Блин, у меня брони нет. Печалька Прям как по заказу. Может калибр скачать? Ух ты! Откуда он? Десять секунд мало. пошел шанель угу. сушить угу. они на горе они а, в доме есть в доме есть в доме есть смотри он тебя не видит и еще на горе Хороший. и на горе смотри еще один Он здесь тебя. Право тебя, который Значит, он не один? Нет, вот-вот, поднимать он будет, двое лежат и один. Одно все равно ему. леди джентльмены кому понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал и всем всем удачи